Всем привет! Вот такой вот двигатель поступил на замену по причине выхода из строя. Предварительно муфты. Вот такой. Муфта оказалась, отдельно не поставляется, идет только вместе с двигателем. Вследствие выхода из строя. Муфты. Покажем вам, вышли еще из строя другие комплектующие. Вот такой вот нож муфтой, собственно, вышла вот эта вот муфта нижняя из строя. И тоже здесь вышло нижнее мусор. Описание модели и каких-нибудь номера ищите внизу в описании видео. Запчасти кухонного комбайна в Кенгур. На этом все. Задавайте свои вопросы. Все, всем спасибо.